Всем привет, вы на канале Акстар. Паш, ну, время уже, у меня через минуту занятие, ну пусти уже. Блин, подожди немного, сейчас я быстро скажу. В общем, сегодня, притворяясь новичком с преподавателями новый уровень. И давненько у нас не было видео с преподами, и обычно мы у них разыгрываем гитару, и сегодня не исключение. Подписка, лайк и интересный комментарий, и ты участвуешь в розыгрыше трех гитар Yamaha C40. Итоги ровно через неделю, как всегда в моем Instagram akstarcom А самые крутые комментарии попадут в следующую часть, притворяясь новичком, которая, кстати, уже готова и выйдет сразу же, как только на этом видео наберется. А там просто Паша, пушка. Ну, время уже нам не заниматься надо ребят а можно потише а, я же за таблетками шел ну расскажи почему ты к нам обратился и почему вообще захотел обладать этим инструментом э, просто ну нравится как гитара звучит и я в целом уже занимался гитарой то есть у меня был преподаватель вот хочу ну, был, говоришь. Так, ага. С, хочу эту, ну, сыграть, чтобы маме понравилось. Хорошо, я тебя понял. Этот преподаватель, он был в какой-то музыкальной школе, ты что-то оканчивал или так? Во дворе выиграли? Я. Ну, он недолго меня учил, это там было в детском лагере. А, понятно. Давай бери гитару, посмотрим сразу тогда. Я не вижу отсюда. Это что? Гитара. Фирму мне скажи, пожалуйста. А, я понимаю. Баттон Руж. Посмотри внутрь, посмотри внутрь. Баттон Роуге. Окей. Понял, понял. Да, мне это уже нравится. Хорошо, ну бери гитару, давай что-нибудь примитивное. Все Просто я... возьми гитару. -ка. Взял. А, а, а, это ты уже взял ее, да? Ты это мне не показываешь, что ты ее уже взял. То есть вот так вот тебя учили держать гитару. Да, мне, ну, как мне, так удобно. Ага, твоя левая рука где находится? Здесь. Ага, локоть прижат у тебя, верно? Ты вот такой культяпкой, ты не сможешь долго играть. Тебя хватит минут на три, потом тебя сведет вплоть до шеи, а тебе кажется, уже свело, тебя перекособочило, так что страшно смотреть, как прямо. Не, да? просто мне так учили за гитарой сидеть, мне так удобнее. Играть какие-то действительно качественные, сложные вещи, тебе нужно сесть нормально. Да, поэтому возьми гитарку, возьми ее внутреннюю часть, вот эту приложи вот сюда вот грудине и сядь прямо. Гитарку между ног положи, да, слымка есть вот этого, да, между. Вот хорошо, удобнее стало держать. Так нет? если я отпущу, она упадет? Так ты прижми ее, у тебя зачем? Пусть положи. Я прижал. Вот это вот лучше. Предплечье, хорошо. Предплечье положи на гитару. Ладно. Ладно. А мне просто вот так вот удобно, но меня преподаватель вот так вот научил, и мне так в целом комфортно. Тебе так в целом комфортно, ты так не сыграешь ничего. Ну, ты так не сыграешь ничего. Я не знаю, кто тебя учил, но ты можешь смело бросить у этого человека камень. Ну у меня вот так вот левая рука, это нормально. Мне говорили, что вот так, ну как бы удобно. У тебя растяжки никакой. Ты здесь зажмешь хорошо, вот так две струны, Когда ты располагаешь перпендикулярно пальцы твои? Так не смогу сыграть, да? А так ты не сыграешь ни хрена, простите. Я М -м. понял. То есть нужно разворачивать руку. Разворачивать руку. А можно ну, я сыграю хорошо. вот как, ну вот как меня учили, может быть нормально? А, как тебя учили в твоем положении. Хорошо, попробуй. Назови мне с права, что это будет. Это... Carol's Whisper. Ладно, давай, я тебя очень внимательно послушаю. Угу. Ну да. Скажи человеку, который тебя учил, что он. Я не знаю, что ему скажи. Руку ему пожми. Хорошо. Потому что это было хорошо. Да. Так, вот, то есть вот так вот, вот можно так. играть, да? Друг мой играй, как тебе удобно вообще ни на кого не обращает внимания. Хорошо. Спасибо. Mm -hmm. Вот. Ну, слушай, ну вот так вот. Привет! Ты что, помощник? Я просто решил завести себе помощника, а какого именно на бусте рассказал. Короче, на днях я создал себе аккаунт на Boost. Это сервис, который помогает авторам делиться эксклюзивным контентом взамен на какую-то финансовую поддержку. Подпиской на мой Boost вы поддерживаете меня, ну а я стараюсь быть еще ближе к вам. Например, на первом уровне вы вступаете в мою креативную команду и участвуете в развитии канала. Брештормите идеи для роликов, участвуете в реально полезных голосованиях и заглядывайте за кулисы съемок. Именно на Boost я буду выкладывать бэкстейджи и всякие интересные смешные моменты. А уже на втором уровне вы оказываете мне реальную поддержку, что безумно приятно и действительно многое для меня значит. Ведь не секрет, что многие не любят рекламу, но также многие понимают, что без нее невозможно содержать большую команду и делать действительно качественный контент. BUSY здесь для того, чтобы поменять игру и слезть в зависимости от рекламодателя и больше отдаться творчеству. Ну а я, конечно же, буду отвечать вам взаимностью, и на этом уровне буду проводить индивидуальные розыгрыши с призами и приглашать самых активных и увлеченных на съемку. На Буссе можно создавать сборы на определенные цели, и кое-что я уже нацелил, уверен, вы оцените. Покажу на секундочку. Все, чтобы узнать, что за цель, переходите по ссылочке и смотрите. И, ребята, это, конечно же, сугубо добровольная поддержка. Если вам интересны эксклюзивные приколы и я, то добро пожаловать. А если вы и сами создаете контент и хотите делиться эксклюзивами с публикой, то я уверен, что вы зацените в Тут самая низкая комиссия, всего 7%, нет НДС для подписчиков, а также русскоязычная поддержка, которая 24 на 7 на связи. В общем, Аксерика, это прям мой рекомендацион. Ссылочка на мой аккаунт в описании под роликом, ну а мы продолжаем. А, вас, то есть у вас как, какой-то навык уже есть, да? Я правильно понял? Ну, вниз могу провести. А, Вы попробуйте. Нормально? Пускай останется пока так. Начнем с самого простого элементарного аккорда. Называется он АМ. Так. Не звучит. Конечно, понял. Я же объясняю. Нужно по подушечки ставить именно пальцев, ну, скажем так, кончиками пальцев зажимать, чтобы не глушить э, другие струны. А так у меня не получается Понятно? так? Конечно, ну, ну, с первого раза может и не получиться, нужно тренироваться. То есть я сегодня ничему не научусь? Ну, ну почему же? Мы а -а -а. разу по ручку аккорда мы выучим, но всему нужна тренировка. То есть э, кончиками, именно вот эти, чтобы на них появились... Мозоли нужно постоянно тренироваться. А зачем мне okay? там мозоли? Мозоли нужны для того, чтобы пальцы не болели. И чтобы крепче зажимать э, струны. Понял? Ну, ну, понял. Извините, а... Вот, э, хочу играть ну, очень круто. Так, чтобы на следующей неделе удивить, как бы... Там мероприятие будет у нас одно, с друзьями, и хочу классно им всем сыграть, чтобы они наконец-то со мной ну, там, общаться начали, ну, побольше. Цель, конечно, очень интересная и, возможно, она даже достижимая. Но это приятно, что у вас получится через неделю прям так научиться хорошо играть. Я не исключаю, что через месяц получится, но через неделю это маловероятно. В общем, ребята, я решил не вскрываться прямо на этом занятии, а сделать это на следующем, чтобы преподаватель подумал, что я научился играть за ночь. И, ну, когда мы сейчас не знаем, когда у нас следующий урок будет, но я думаю, это прикольно. Так, вечер добрый, Павел. Классный прикид. Спасибо. Такой рокерский. Ага. Ну, в общем, после урока я занимался до ночи, до самого утра. Прям, ну, я замотивировался очень. И на следующий день занимался. И сегодня с утра занимался. И вроде начал нормально получаться. Так, очень интересно. Хотел бы послушать результат. Ну, я вот этот наш аккорд, который мы потом научились ставить, F. Вот этот вот. Я его на разных ладах научился играть, просто попробовал. Так. Даже звуки издаются. Да, то есть вроде даже ну, звучат все. Я еще и с пандером позанимался. Вот этому ты научился за два дня. Я очень много занимался, да испанской игре да ну я посмотрел бой вы говорили про бой высоцкого я там открыл сайт с боями и нашел вот этот вот испанский бой там что-то идет и потом написано было сыграть быстрее но я сыграл побыстрее немного. меня конечно павел удивил просто мне было скучно вот это играть я что-то 4 часа подряд играл мне стало скучно я решила осваивать фингерстайл тоже говорят направление такое классное сейчас <музыка> невероятно. Я на самом деле хочу выразить вам благодарность. Я вот когда обращался, ну, писал вам, я не ожидал, что настолько быстро можно научиться играть на гитаре. Позавчера, считай, первый урок, и сейчас уже нормально. Ну, в общем, фингерстайл тоже круто. И вопрос: Ну, чем сегодня будем заниматься? Какая тема? А что мы сегодня будем делать? Я не знаю. Ну, Паша, я тут вообще-то урок веду. Это для учеников академии? Нет, еще. Мы сейчас как раз у тебя в инсте обсуждаем, какие уроки им нужны. Точно. А ребят с ютуба позовем? Позовем. Ребята, все, кто хочет начать свой путь в игре на гитаре или прокачать свой уровень, переходите в инстук Паша, он там все рассказывает. Ну, ты им расскажи хотя бы про гитарное сообщество и не забудь про спикеров и бонусы. Ладно. Короче, мы с Пашей решили создать самое большое гитарное сообщество в мире. Там будет много всего интересного, но один из элементов это гитарная академия, которую я создаю уже несколько месяцев для тех, кто хочет очень круто научиться играть на гитаре даже с самого нуля. Также там будут уроки от Ярика Бро, Ромы Награя, Тима Мацони, Вали Фокина, Никита Неделька и других секретных гостей. Обязательно подписывайтесь на инстаграм по ссылочке в описании, там все рассказывается об академии в историях, так что следите. Много классного всего грядет. Короче, изначально этот преподаватель представился как Орфес, поэтому я написал, что меня зовут Нео. Покажи гитару. Ну, у меня есть другая, но мне вот это больше нравится по звуку. Это новая, да? И гитара кладется на левую ногу. Mm -hmm, я вот догадался. И получается, что она у тебя левая нога выше, правильно? Да? И ты можешь гитару вот так вот двигать. Вот так вот. Ага, да? а зачем? Это нужно, значит, смотри, вот допусти, И поэтому, вот и, и она как бы вот, вот прям так на коленке лежит, что она может сама держаться, видишь? Ну. Не... не, ну так, она, конечно, она не будет так держаться сама. И правая рука, рука играет, вот видишь, розетка, да, вот розетка, дырка в гитаре, дырка. А, да, дырку вижу. Это называется розетка. А, розетка. Она под напря... ну, То есть напряжение здесь какое-то есть, или... Нет здесь напряжения, нет. А. Просто так называется. Понял, ага. Мы можем с тобой называть просто дырка. Дырка, да, отлично. Вот, да. Теперь смотри. Ладно. Теперь, теперь у нас есть струны, да? У нас есть струны. У них тоже есть номера. У струн. Вот это первое. Я запутался. О, с, у струн номера, у ладов номера. Да. И розетка. Фукс, главное не отвлекаться, понимаешь, Нео. Нет, не отвлекаться. Вот, э, смотри. Странная мысль, но ее не отогнать. Она как заноза в мозгу. Это и привело тебя ко мне. И, и не волноваться, потому что волноваться нечего. У тебя все отлично. У тебя сегодня день рождения. Да. И это твой счастливый день. Это хороший день. У меня вечером И ты... друзья, друзья придут. Вот. Ты думай об этом, что у тебя сегодня отличный день, понимаешь? О, вот. Я с тебя ничего не требую. Эм, ты просто играешь на гитаре для чего? Чтобы сегодня друзьям показать. Я им обещал, что я сыграю так, что у них э, они офигеют вообще. С одного раза что ли? Ну, я им просто пообещал ну, уже, надо надо что-то сделать. Что-нибудь сделать, да. А Играем? можно я им покажу видео, как я хочу научиться, Оп. как я учился и хочу также научиться? Это вот не Да. Да. Ну, вот я, я, я тебе советую, чтобы у тебя руки не болели, лучше гитара с нейлоновыми струнами. Вот у меня такая есть. Гит... Ну, нормальная гитара, между прочим. Нормальная, да. Я а просто он... не разбираюсь в них совершенно. По звуку как бы так, как будто бы лучше. Вот это вот так звучит. Нормально. Нормально, да? Ну, я так сейчас тогда сыграю, как я учился здесь, на этой гитаре. Давай. На той, потому что непривычно, там как бы семиструнка вроде бы. Вот сейчас. Давай, давай. <связываем> так, ну я давай, тогда сыграю. Давай, давай, давай. <смех> вот, на этой гитаре вот у меня так получается. Ты так развлекаешься. Видимо, ему не очень понравилось. Извините, пожалуйста, если вы смотрите это видео, это была шутка. Да, я Андрюша. <смех> ага, я когда писал, я говорил, что хочу научиться играть как Миша. Давай с тобой начнем э, с э, очень простых упражнений. Первой ступени по всем ладам, по всем струнам, э, переменным штрихом. То есть, каждую струну ты э, обхватываешь, ну, вот этим переменным штрихом, э, медиатором же, играешь? Ну, честно говоря, у меня его нет. Н нет медиатора. Э, э, у Миши ногти. Он как-то ногтями играет. И вот у меня тоже нокоть. Я, наверное, тоже ногтям буду, как Миша. Нокать. Ну окей, давай попробуем с ногтем. То есть каждый палец акцентирует. Чтобы ты ни, вле, ни вправо, ни влево не напрягался, а просто вот сел, вот, и положил ее она у тебя уселась, все ты э, левой рукой взял за гриф, ну. ну... да, но мне Миша говорил, что как бы посадка... вот так тоже можно. А, нет, нужно ее немножко поп поправить, вот. А Миша вот. мне говорил, можно. это да кто такой Миша? Ты же ко мне обратился на урок. Я... Миша, это... Сейчас позову. Миша. и андрюша он там прикалываете что ли Нет. я на самом деле ну типа не понимаю андрюша миша мы продолжаем урок или как? давайте давайте а, я тебе уже показывал это упражнение первого лада по всем струнам, с, в моем случае седьмой по первую, в том случае с шестой по первой. Mm -hmm. а, и идем с переменным штрихом. Обязательно. Окей. Okay. <музыка> <смех> <смех> Это было так зло Мне было так смешно Просто я же понимаю, что ты понимаешь Что я другой человек Что я тоже самый человек И ты мне по-новому рассказываешь упражнение я... Сколько сил не стоило мне засмеяться 4 из 5 преподавателей меня узнают, выкупают, что пранк даже под всем этим гримом, в общем, надеюсь, вы оцените мои старания лайком, вот, а также, следующая часть уже готова и выйдет сразу же, как только на этом видео наберется 66 тысяч лайков, почему столько, не знаю, не забывайте про розыгрыш гитар, 3 гитар, и C40, все условия в описании, итоги через неделю в моем инстаграме akstar.myusik, также, я там рассказываю про гитарную академию, которую я сейчас создаю, про гитарное сообщество, обязательно тоже подписывайтесь, если хотите круто новости. Учиться играть на гитаре абсолютно с нуля или прокачать свой уровень. В общем, все, пока.